Почему же Ванкоин 2016 года? Потому что Ванкоин ⁇ это идея на миллионы евро. По сути, это компания, которая дает возможность многим людям стать миллионерами. Ванкоин помогает преодолеть кризис, который сейчас наступил во многих странах мира. Ванкоин подходит для всех людей. Каждый желающий, который присоединяется к компании Ванкоин, может найти что-то свое, то, что ближе ему, и развивать бизнес именно в этом направлении. И, естественно, OneCoin ⁇ это лучшая возможность 2016 года. Поэтому мы с гордостью можем говорить, что OneCoin ⁇ это тренд 2016 года. Что же такое OneCoin? OneCoin ⁇ это компания, которая продвигает на международный рынок криптовалюту нового поколения с одноименным названием Ванкоин. Криптовалюта Ванкоин появилась благодаря успеху Биткоин, то есть первой криптовалюты в мире. Но по мере продвижения, естественно, Ванкоин учитывает недостатки биткоина, и это, конечно же, дает плюс нашей монете. Ванкойн – это непредобытая валюта, и мы с вами как участники сами имеем право на майнинг, то есть добычу монеты, и также мы имеем право создавать рынок. Поэтому мы находимся в более благоприятных условиях, чем те люди, которые позже будут покупать нашу криптовалюту. Всего будет добыто 2 миллиарда 100 миллионов монет. На сегодняшний день добыто уже 28% монет. Когда будет добыто 30% монет, а мы верим, что это наступит уже совсем скоро, то компания планирует сделать выход на торговые площадки. И по сути 2016 год является тем годом, в котором главное событие будет именно выход компании OneCoin на торговые площадки. Сейчас идет активное развитие в этом направлении. Ну далее OneCoin будет, естественно, торговаться на открытых биржах, но это будет позже, когда будет на майне на порядка 80% монет. И, конечно же, компания... Кроме того, что каждому участнику дает возможность зарабатывать на росте цены монеты, кроме этого, мы все имеем право участвовать в партнерской программе, и компания предоставляет очень доходный, щедрый план вознаграждения. И если мы с вами посмотрим в интернете, дадим запрос о криптовалюте, то мы найдем с вами очень много различных криптовалют. Сейчас уже более 600 различных видов криптовалют. И естественно есть открытые биржи, на которых идет торговля этими криптовалютами. Наша криптовалюта Ванкойн пока что не вышла на открытую биржу. Поэтому мы смело говорим, что да, сегодня мы не торгуемся на открытых биржах. Это у нас в планах, когда будет на майне на 80% монет. Поэтому нашу криптовалюту сейчас не увидишь на различных биржах криптовалют. Но есть сайт, это сайт xcoinx.com, и на этом сайте можно посмотреть капитализацию абсолютно всех криптовалют мира, которые существуют. И когда вы зайдете на этот сайт, то вы увидите, что по капитализации ванкойн уже находится на втором месте после биткоина. И это мы еще не вышли на открытую биржу. Естественно, это прекрасный результат. И когда наступит момент, что мы с вами будем выходить на открытую биржу, то, естественно, показатель этот также будет достаточно высок. И возможно, что даже мы сможем обойти пионера среди криптовалют, это обойти биткоина. Посмотрим все в будущем, и мы с вами об этом увидим. Кто же стоит у руля компании? Основатель, владелец и главный управляющий директор компании ванкоин это доктор Ружа Игнатова. По сути, ванкоин это ее идея, которую она внедряет в жизнь. Ружа Игнатова сама является финансистом. Она ранее была самым молодым партнером в компании Mackenzie Company, и среди ее клиентов были такие известные финансовые структуры, как Сбербанк, Юникредит, Альянс, Райфазин и другие. Почему же она могла работать с такими серьезными клиентами? Потому что оружие Игнатова имеет очень хорошее финансовое образование. Она имеет магистрскую и докторскую степень по юриспруденции и экономике в университетах Оксфорда и Констанца. И, соответственно, вот такая женщина, которая имеет большой багаж, а опыт работы с крупными финансовыми структурами, она загорелась идеей создания криптовалюты и продвижения ее на международный рынок. И она начала этот путь и создала компанию OneCoin. Старт компании ВанКоин был 27 сентября 2014 года. Это компания болгарская, и поэтому главный офис находится в Софии, в Болгарии. Но также есть и другие офисы. Так, офисы находятся в Бангкоке, Гонконге, в Дубае, Вьетнаме, в Китае. И сегодня день, Компания развивает по всему миру, и партнеры, которые уже присоединились к компании, это люди из более чем 205 стран мира. И если вы внимательно посмотрите на данный слайд, здесь вы видите две картинки с цифрами. Одна слева, другая справа. И слева мы видим цифру 1 миллион 469 286. Эта цифра показывает количество партнеров, которые были на прошлой неделе. То есть 14 марта было такое количество партнеров в компании «Ванкойн». Что же сегодня? Сегодня я сделала вторую картинку, и вы видите здесь, что количество партнеров 1 миллион 726 451. То есть, если мы посчитаем разницу, то мы видим, что за неделю компании OneCoin присоединилась около 260 тысяч новых партнеров. Огромнейшая цифра. Естественно, ни одна другая компания не показывала таких результатов. Почему же такое возможно? Очень у многих может возникнуть вопрос, почему такое огромное количество людей, присоединяется к компании и как вообще это возможно. Кроме того, что мы с вами как участники, как партнеры компании имеем право приглашать своих знакомых, своих друзей, своих родственников и просто свое окружение в этот бизнес. Кроме этого, руководство компании также выполняет определенные действия для расширения количества участников. Так, в частности, в марте 2015 года произошло слияние компании OneCoin с компанией Conligus. Это было первое такое мощное э, вливание новых партнеров. Далее, в январе 2016 года произошло слияние с компанией OPN SideTalk. И в результате этого слияния к нам присоединилось порядка 400 тысяч новых партнеров. И вот сейчас, на этой неделе, в марте 2016 года произошло слияние с компанией Univer Team. И в компанию присоединилось 120 тысяч человек именно из компании Univer Таким образом, мы видим, что общими усилиями мы все с вами идем к общей цели, то есть расширение количества людей, которые будут использовать криптовалюту ВанКон. Зачем это все делается? Объясню я словами Ружи Игнатовой. Криптовалюта сама по себе ничего не значит. Для ценности монет важно количество людей, которые готовы использовать криптовалюту. То есть создается в мире огромнейшее количество криптовалюты. Но проблема именно состоит в том, что многие разновидности криптовалют не выдерживают конкуренции и просто они никому не нужны. Для того, чтобы криптовалюта имела ценность, необходимо огромное количество людей, которые будут использовать эту криптовалюту. Именно поэтому и выполняются все действия по расширению сети в том направлении, чтобы как можно больше увеличить количество партнеров компании. И, соответственно, мы видим, что это происходит. Если мы посмотрим на страны, в которых наиболее активно развивается бизнес, то мы можем увидеть, как меняется расположение стран. Если мы посмотрим на верхнюю картинку, здесь первые 17 стран, мы видим, что здесь на первом месте Китай, далее идет Гонконг, далее Венгрия, Швеция. Вьетнам, Германия, Таиланд, Финляндия, Индия и так далее. А если же мы посмотрим на нижний, на нижнюю картинку, то здесь мы видим уже некоторые изменения. На первом месте продолжает находиться Китай, далее Гонконг, а вот на третьем месте появилась Бразилия. Откуда она взялась? Именно после слияния компания и Юнивертим, это бразильская компания, там очень много было, именно с Бразилии, соответственно, это, эта страна вышла вот на третье место. И далее мы можем также наблюдать некоторые изменения в положении стран, но это очень хорошо, что компания предоставляет нам такую информацию, и мы всегда можем наблюдать, в какой стране как происходит развитие. Эту картинку вы можете увидеть у себя в бэк-офисе, и для того, чтобы узнать, как развивается бизнес в вашей стране, вы наводите на флаг своей страны и, соответственно, видите, сколько партнеров в компании. Вот я сегодня это делала, наводила на разные флаги, смотрела, сколько партнеров и была приятно удивлена, потому что буквально еще несколько месяцев назад было гораздо меньше партнеров, вот если вы сегодня.. Украину, то совсем недавно было порядка 8 тысяч партнеров, сегодня уже 14 тысяч партнеров, буквально за три месяца такой огромный рост на 6 тысяч партнеров, то же самое происходит и в Германии, и в России, Казахстан прекрасно развивается в последнее время и вышел здесь уже на такие позиции, уже входит, все ближе и ближе подходит к первым странам. Мы также видим, что очень хорошо развивается Европа, это такие страны, как Венгрия, Швеция, Финляндия, Германия и другие. И все больше и больше различных мероприятий проходит по различным странам, и это дает, конечно же, огромный толчок в развитии бизнеса OneCoin. Давайте посмотрим на тот рейтинг, мировой рейтинг, который проводит международное издание Business for Home. Это издание публикует информацию о всех MLM-компаниях, то есть что происходит на рынке сферы сетевого маркетинга. Так вот, это издание провело такой мировой рейтинг среди всех компаний по четырем критериям. Первый критерий – это должна быть или новая компания, или запуск новых продуктов. Второй критерий – присоединение новых Лидером насколько активно идет. Третий критерий это открытие новых стран и четвертое проведение международных конвенций. Так вот по этим четырем критериям компания Ван Кольм» в марте 2016 года вышла на третье место. И так как я наблюдала и ранее за рейтингом, который проводит это издание, то в прошлом году мы начинали с 30 места, далее было 10, -е, 4 -е место, и вот теперь мы находимся на третьем месте. Это говорит о том, что с каждым днем компания OneCoin становится все более популярной. Далее также это издание проводит рейтинг маркетинг-плана. Мы понимаем, что для каждого человека, который участвует в бизнесе, в какой-либо компании, очень важен маркетинг-план. То есть те возможности, которые компания предоставляет для нас с вами в качестве заработка. И если маркетинг-план неудобен или не интересен, то люди не будут идти в такую компанию. Так вот, проходит сейчас такое голосование до конца месяца. Среди 650 компаний различных Каждый человек может отдать свой голос за ту или иную компанию, за ее маркетинг-план. И, соответственно, глядя на этот рейтинг, мы видим, что компания OneCoin здесь находится на пятом месте. Также прекрасный результат, но голосование еще не закончено. И до конца марта мы увидим, какие произойдут изменения. Также интернет-издание Business for Home достаточно часто публикует, «Доходы лидеров сетевых компаний». И вот в одном из такой, таких рейтингов, таких публикаций, можно было найти представителей или лидеров компании OneCoin с их доходами. Вот здесь они у меня опубликованы. И очень радует то, что в топ-100, то есть 100 наиболее успешных MLM-лидеров всего мира, Входит 10 партнеров компании OneCoin. В прошлом году не было ни одного. И, соответственно, в этом году уже 10 человек. Это, опять-таки, подтверждает, насколько щедрый маркетинг-план в компании и насколько доступно пройти вот этот рост для увеличения своего дохода. И здесь мы видим, что на первом месте находится партнер компании OneCoin, Джуха он является спонсором нашей команды Angel Steam. И его доход составляет 4 миллиона долларов в месяц. Вот такой огромный доход, такой доход не показывал еще ни один лидер, ни в одной другой компании по всему миру. И это, конечно же, потрясающий результат. Мы видим также третью позицию занимают партнеры компании OneCoin с доходом 1 миллион. 100 тысяч долларов в месяц и так далее вот почему я сказала что это идея на миллионы евро потому что компания ванкоин действительно дает возможность любому партнеру выйти на миллионные доходы и здесь уже зависит от каждого партнера индивидуально чего он будет достигать для того чтобы компания для того чтобы бизнес расширялся еще более активно, Прошлого года с осени начался европейский тур и он продолжается и сейчас. И здесь вы видите расписание на март, хотя уже март подходит к завершению и очень многие уже мероприятия прошли. Но, соответственно, еще предстоят несколько мероприятий в рамках этого европейского тура. Далее я покажу на следующих презентациях покажу расписание на апрель и, соответственно, когда вы видите, что в вашей стране проходит такое мероприятие, обязательно постарайтесь попасть на это мероприятие. Почему? Потому что такие мероприятия показывают масштаб бизнеса. Вы увидите, как развивается компания, вы увидите ее результаты и вы увидите, соответственно, себя в этой компании, то есть вашу роль что вы можете сделать, чего вы можете достичь. Поэтому вот такие мероприятия очень и очень важны для нас с вами. С чего же начинается сотрудничество с компанией OneCoin? То есть с чего начинается бизнес? Компания предлагает всем новым партнерам для старта выбрать один из семи пакетов. Соответственно, каждый пакет стоит по-разному поэтому и люди могут зайти с разными суммами и начинается эти суммы со 100 евро и заканчивается 25 тысяч евро вы видите насколько разнообразные суммы поэтому каждый новый партнер может выбрать для себя то что ему больше подходит и соответственно чем дороже пакет тем большее количество Токенов содержится в каждом пакете. Вы видите, последняя колонка, здесь написано количество токенов в разных пакетах. Что это такое токены? Это вы получаете, можно сказать, как бы такие фишки, которые вы далее будете использовать для своего бизнеса. Я расскажу, каким образом. Далее при старте к выбранному кету добавляет активационный взнос 30 евро. Этот взнос вы платите один раз. И далее вам уже не требуется его платить. Что вы можете сделать в своем аккаунте в будущем? Если вы стартуете с какого-то недорогого, например, с пакета трейдер на 500 евро, то со временем, если у вас есть желание приобрести новый, какой-то более дорогой пакет, вы можете сделать апгрейд. И приобрести новый пакет, например, пакет Тайкум за 5 евро. И вы, соответственно, покупаете новый пакет, платите 5 евро и не платите повторно активационный Вот таким образом делается апгрейд. Далее, также хочу обратить ваше внимание, что осталось совсем мало времени и в период этого времени пакеты будут иметь такую стоимость, как указано здесь. С 1 апреля цена пакетов вырастет на 10%. То есть с 1 апреля теперь пакет стартер будет 110 евро, трейдер 550, про трейдер 1100 и так далее. То есть на 10% цена увеличится. Все остальное содержание пакета останется прежним. То есть вы будете получать количество токенов, такое же, как и пакетах которые приобретаются сейчас. Поэтому если вы надумаете еще над стартом или хотите приобрести какой-то новый пакет для апгрейта то соответственно принимайте решение быстрее и покупайте пакет еще по этим ценам для того чтобы не платить больше. Есть у нас также новый пакет, который появился совсем недавно. Это самый дорогой пакет сейчас. Это пакет Infinity Trader. Стоимость этого пакета 25 тысяч евро. Соответственно, этот пакет дает товарооборот 25 тысяч BV. У нас соответствует... 1 евро одному бивит, таким образом считается товарооборот. Далее в этом пакете содержится 300 тысяч токенов и особенность, что этот пакет проходит 3 сплита. Пока я не буду это объяснять, что такое сплиты, об этом мы будем говорить чуть-чуть позже. И в этом пакете есть два варианта выбора стратегии. Я их пока что только прочитаю. Итак, в первом варианте в пакете Infinity вы получаете 3 сплита и максимально 4 сплита на аккаунте. Опять звучит сплит и для новых, если это непонятно, хочу сказать пока образно. Сплит это удвоение ваших токенов, которые есть у вас в пакете. Таким образом, если вы приобретаете пакет Infinity, то ваш аккаунт может пройти максимально 4 сплита на аккаунте. Однако, если в вашем аккаунте уже есть 6 сплитов, из-за предыдущего апгрейда у нас была такая акция, то ваш аккаунт по-прежнему будет иметь 6 сплитов. То есть не, не уменьшается, остается также 6 сплитов. Вариант второй – это то, что мы называем Infinity Plus, потому что он дает дополнительное преимущество. По этому варианте, варианту вы получаете возможность Воспользоваться дополнительным сплитом, выбрав правильную сплит-стратегию для вашего аккаунта. И вот здесь внизу показаны именно эти стратегии. Например, если у вас ранее был пакет тайкун, вы делали апгрейд на премиум, далее вы делали апгрейд на пакет фестиваль, который раньше был, сейчас его уже нет. И таким образом вы ранее получали 6 сплитов. Если вы сейчас делаете апгрейд на пакет Infinity Plus, то вы получаете дополнительный седьмой сплит и пройдете 7 сплитов. Вариант второй здесь по этой стратегии, если у вас был ранее пакет Tycoon и вы делали апгрейд на премиум, то делая апгрейд на Infinity Plus, соответственно, вы также общаетесь 7 сплитов. Ранее Тайкун плюс премиум давал вам 4 сплита. Дополнительный вот пакет Infinity, именно вы выбираете Infinity+, Plus, вам дает возможность пройти 7 сплитов. Вот такая особенность этого пакета. Но, да, вот здесь один момент я не сказала, что если вы выбираете стратегию по Infinity+, Plus, то вы автоматически сохраняете все свои монеты OneCoin на 2 года на депозите, который предоставляет компания OneCoin. И немного остановимся на этом депозите, который называется CoinSafe, то есть сохранение монет. Каждый партнер имеет право оформить такой депозит и получить больше монет OneCoin. Значит, каким образом оформляется такой депозит? Вы можете выбрать период на 12 месяцев, на 18 месяцев, на 24 месяца. В зависимости от этого будет разный процент. 10, 11 или 12 процентов годовых. То есть вы за год, за полтора или за два года увеличиваете количество своих монет, которые у вас есть в бэк-офисе. Но особенность... Такого депозита состоит в том, что если вы его сделали, то уже далее в этот период депозита вы не сможете использовать свои монеты ни для каких целей. То есть они у вас заморожены и использовать вы не сможете ни для продажи, ни для каких-либо покупок, ни для чего. Поэтому прежде чем оформить такой депозит, естественно необходимо подумать, что вы действительно хотите оставить свои монеты на какой-то промежуток времени. Далее. Когда вы выбрали пакет, вам необходимо его оплатить. Конечно, лучше всего обратиться к своему спонсору, то есть тому человеку, который вас пригласил, и с ним согласовать оплату. Он вам поможет, подскажет, как в вашей стране лучше это сделать. Чаще всего в нашей команде используется... Три варианта. Это перевод, банковский перевод, это SWIFT-перевод на реквизиты компании. Далее это платежная система Perfect Money или покупка гифт-кода, соответственно, подарочного кода у партнеров компании. Что это, как это, спрашивайте у своих для того чтобы вы понимали, как это происходит. Что делать дальше? Вот вы приобрели пакет, что дальше? Вы получили токены, и прежде чем выполнять какие-либо действия, обязательно пройдите обучение. Обучение вы можете пройти, зайдя на наши командные сайты. Первый командный сайт это angels-team.com, и второй есть также у нас командный сайт по обучению, это angels-academy.org. Зайдите на оба эти сайта, посмотрите всю информацию по бизнесу, обязательно посетите второй сайт с обучением, там есть у нас школы и по первым шагам в бизнесе, там есть у нас подробная школа по прохождению сплитов. Какие варианты есть и для того, чтобы вы разбирались и сделали наилучшие свои стратегии. Только после того, как вы это все изучите, после этого выберите стратегию и начинайте проходить верификацию сразу же после старта. Для того, чтобы ваш аккаунт уже был верифицирован в дальнейшем и вы могли выполнять все необходимые для вас шаги. И вот у нас много различных терминов новых, особенно для Людей, которые только знакомятся с бизнесом, эти термины непонятны. Поэтому я остановлюсь именно на вот важном термине. Это сплит и майнинг. Что такое сплит? Уже я немножечко сказала, но сейчас более подробно. Все токены, которые входят у вас в пакет, вот вы приобрели пакет и получили токены. Вот они имеют право пройти через сплит. Именно эти токены. Сплит – это удвоение токенов на аккаунтах партнеров. То есть, например, было у вас 10 тысяч при старте токена, после сплита у вас будет 20 тысяч токенов. Вот это называется сплит. Обратите внимание на то, что на пакетах стартер, трейдер, про трейдер, экзекутив трейдер сплит проходит один раз. На пакетах тайкон и премиум сплит проходит два раза. На пакете Infinity на самом дорогом за 25 тысяч евро сплит проходит три раза. Также это необходимо учитывать при выборе стратегии. Сплит проходит в компании каждые 8-12 недель. Четкого такого промежутка у нас нет, поэтому мы не знаем, когда наступит конкретно число, когда наступит сплит. Мы ориентируемся по вот такому сплитарометру. И сейчас на сплит-барометре 98%. И, соответственно, сплит может произойти даже завтра. И мы с вами это увидим. То есть буквально очень-очень быстро может произойти сплит. И чтобы более подробно ознакомиться о всех вариантах, как работают сплиты, обязательно зайдите на командный сайт angels-academy.org. И посмотрите запись школы. Очень подробно, много различных примеров, и вы разберетесь в этих вариантах стратегий, как использовать сплиты для того, чтобы получить максимальную выгоду. В особенности для тех людей, которые не строят команды, а заходят самостоятельно, вы должны это знать, чтобы оперировать этими знаниями именно для своей пользы. Далее следующее понятие это майнинг. Что это такое? Майнинг переводится как добыча. Но добывать монеты OneCoin нам с вами не требуется брать лопаты или кирки какие-то, копать землю. Нам также не требуется увеличивать мощность своего компьютера или покупать какие-то сервера. Мы по сути с вами как участники компании OneCoin, свои вот эти токены, фишки. Отдаем взамен на монету. То есть компания занимается сама майнингом, а мы у нее обмениваем свои токены на монету. Поэтому логически понятно, что чем больше партнера токенов, тем больше монет он может получить. Конечно же за монету количество токенов все партнеры отдают Разное количество. Почему? Потому что с периодом майнинга усложняется добыча монет. Соответственно, идет рост в цене монеты. Поэтому, чем больше затраты на добычу, тем больше токенов будет требоваться. И когда начинался майнинг в январе 2015 года, за монету мы отдавали 4 токена. С каждым месяцем эта цена росла. И сейчас уже мы отдаем за монету 57 токенов. Но это не предел. И будет и 70, будет и 150. И даже в этом году. То есть рост монеты продолжается. И соответственно, чем позже человек заходит, тем более дорогую цену он будет платить. Здесь также хочу отметить то, что если вы приобретаете пакет, вы получили токены, и вы их сразу отправите на майнинг до сплита, то, соответственно, позже ваши токены сплит не пройдут. Поэтому это также необходимо учитывать, то есть дождать сплита, а потом только отправлять токены на майнинг. Это касается всех пакетов, вот самых дешевых, до пакета премиум. то есть на каких пакетах мы ожидаем сплит? На пакетах Starter, Trader, ProTrader, ExecutiveTrader и Tycoon. Эти пакеты, 5 пакетов, все ожидают сплита. Далее Premium и Infinity, соответственно, можно отправлять токены на майнинг. И очередная порция токенов придет в следующий сплит. То есть в этом особенность дорогих пакетов и их преимущества. Далее, когда вы уже являетесь партнером компании, то у вас в бэк-офисе есть раздел, который называется биржа One Exchange. Это очень важный раздел. Эта биржа появилась у нас в мае 2015 года, и, соответственно, на бирже теперь мы можем покупать токены, а также мы можем торговать монетами OneCoin. Биржа работает с понедельника по пятницу, то есть только в рабочие дни можно создать ордер на покупку или продажу. И если вы хотите продавать монету, то вы должны знать лимиты на продажу. Первое правило по лимитам. Вы можете продавать в день не более чем 1,5% от своих свободных монет. Они у вас в бэк-офисе будут написаны как Free One Coin и с количество далее второе ограничение на продаже монет касается пакета если у вас пакет стартер или трейдер вы можете в день продавать монет на сумму не более 12 евро вот сейчас это ордер на две монеты про трейдер и экзекутив трейдер на сумму до 36 евро и сейчас это получается 6 монет Далее, на пакете Трейдер до 60 евро, на пакете Премиум Трейдер до 120 евро. Вот такие ограничения есть у нас на бирже. Идем дальше. Давайте посмотрим, какой прогноз компании по росту цены монеты. Этот прогноз очень важен для каждого партнера, особенно для тех, которые заходят самостоятельно. То есть человек должен понимать, что он может получить за свои деньги. Итак, прогноз по цене монеты. Составлялся этот прогноз еще в 2014 году. Вот мы видели точно такой же график, он не менялся с 2014 года. И соответственно мы видим, что прогноз компании, что в январе 2015 года монета стоит 50 евроцентов. В январе 16-го от 2,5 до 5 евро монету. И в январе 18 -го года стоимость монеты может быть от 50 до 100 евро. Если мы возьмем сейчас, вот сравним, насколько развитие происходит, и у нас сейчас март 16-го года, то, соответственно, сейчас монета стоит уже, ну вот на бирже на биржа, которая показывает капитализацию, там отмечалось, что монета стоит 6, 6 евро. То есть мы видим, что это больше, чем 5 евро. И, соответственно, мы видим, что развитие идет по оптимистической стратегии, то есть по наилучшему варианту. Компания прогнозировала две стратегии. Базовая стратегия, как бы такая более спокойная, и оптимистическую стратегию, которая более прогрессивная. Да, или более агрессивная такая. И вот как раз по оптимистической стратегии мы сейчас и развиваемся. То есть монета растет достаточно активно и это конечно радует всех партнеров. Но я вам хочу сказать, что этот основан на прогнозах, составлен естественно исходя из истории успеха биткоина и этот график ну, ну, как бы в жизни может притвориться в жизнь или не притвориться в жизнь. От чего это зависит? Это будет зависеть от э, лояльности и непрекращаемых усердий партнеров по построению сети. Обратите внимание, я подчеркнула эту фразу, что от наших с вами усилий, как мы строим сеть, насколько активно мы рассказываем об этой возможности, также зависит рост цены монеты. Вспомните, в начале презентации я сказала, что ценность монет будет зависеть от количества людей, которые готовы использовать эту монету. Поэтому, чем больше приток людей, тем быстрее будет расти монета в цене. И от нас с вами, естественно, также зависит, насколько активно будет монета расти в цене. Вот если мы посмотрим уже, можно сказать, историю, как развивалась, как увеличивалась цена монеты, то мы видим, что вот за прошлый год, да, январь 2015 года, это 50 центов, евроцентов, в мае 2015, это уже чуть больше, чем евро. Июнь евро 25, июль евро 55, август евро 95, сентябрь 2.45, ноябрь 3.35, декабрь 3.95, январь 2016 года уже 4.45, февраль 5.25. И сейчас у нас на внутренней бирже отображается цена 5.65, а по капитализации я посмотрела, что... Даже котируется монета как 6 евро за одну монету. Таким образом, мы видим, что цены происходят. И по этому прогнозу, который дает компания, каждый партнер может просчитать свою доходность. Компания вот дает на рассмотрение три варианта стратегии. Это краткосрочная стратегия, долгосрочная и сбалансированная стратегия. То есть каждый партнер имеет право выбирать свою стратегию для бизнеса. Я коротко скажу, в чем суть. Краткосрочная стратегия – это когда вы после старта ожидаете, когда пройдет сплит, отправляете свои токены на майнинг, ждете, когда появятся монеты, они становятся свободными и начинаете активно продавать свои монеты. То есть максимально продаете все, что у вас есть. Это называется краткосрочная стратегия. но она займет тоже какой-то промежуток времени. И 5-6 месяцев это как самый минимум для пакетов с одним сплитом, меньше у вас нет получится, соответственно, это вот такой промежуток времени. Для пакетов с двумя сплитами это минимум может занять 8-9 месяцев, возможно, даже больше. Но если мы посмотрим по этой стратегии, доходность, например, на пакете ProTrader может быть 5-6 тысяч евро. То есть с тысячи вложенных евро вы можете выйти на 5-6 тысяч. А на пакете Premium стоимостью 12 500 и с двумя сплитами доходность может вырасти до 150 или 200 тысяч евро. Это, естественно, будет зависеть от того, как вы по какой цене будете продавать свои монеты. Далее, долгосрочная стратегия, именно та стратегия, которую приветствуют компании и рекомендуют использовать именно вот эту стратегию. Эта стратегия полагает, что после того, как у вас появятся монеты, вы не будете их продавать, а подождете еще какой-то промежуток времени, например, 12 или 24 месяца. Именно для этого компания ввела депозит чтобы не просто так вы ожидали, а еще и увеличивали количество монет. То по этой стратегии, соответственно, ваша доходность увеличится в разы. Например, на пакете ProTrader будет от 30 до 60 тысяч евро, а на пакете Premium от 750 до 1,5 миллионов евро. Вот такая возможность. Но есть также сбалансированная стратегия, которую используют достаточно большое количество партнеров. По этой стратегии, после того, как у вас появились монеты, вы, соответственно, продаете часть монет, возвращаете свои вложенные деньги и снимаете риск, вот, который вы ну, изначально берете на себя при э, при покупке пакета, да, как бы то ни было, любая инвестиция, это будет риск. И вот если вы переживаете, соответственно, как только появилась возможность продать монеты, вы их начинаете продавать и забираете эти вложенные деньги. Остальные же монеты вы оставляете на какое-то время, пока не вырастет цена до того уровня, что вы хотите, или вообще вы можете их не продавать, а использовать, в будущем для оплаты товаров и услуг, это уже будет ваш выбор, то в этом случае доходность ваша будет средняя между краткосрочной и долгосрочной стратегией. Поэтому здесь уже зависит от каждого человека индивидуально, от того, какие у вас цели, от того, как вы хотите стартовать, то есть на какой пакет вы в состоянии стартовать или на какой вы хотите стартовать. Естественно, какую сумму дохода вы хотите иметь, как быстро вы хотите вернуть свои деньги. И очень важный вопрос, что ваша доходность будет зависеть от того, как вы будете развиваться в бизнесе, как майнер, то есть самостоятельно. Или, возможно, вы начнете строить команду как лидер, и в этом случае вы сможете зарабатывать уже с самых первых дней в бизнесе. Почему? Потому что компания предоставляет щедрую партнерскую программу. Но прежде всего необходимо знать, что в партнерской программе на каждом пакете есть у вас еженедельный лимит дохода. А именно, если вы стартовали с пакета стартер, то ваш лимит составляет 700 евро. Берется ваш пакет, умножается на 7 дней и получается еженедельный лимит. Если же вы стартовали, например, на тайку, то ваш еженедельный лимит, да, еженедельный лимит составляет 35 тысяч евро. И он уже больше не увеличивается, даже если у вас более дорогие пакеты. Поэтому 35 тысяч евро это считается максимальный доход по партнерской программе в компании OneCoin на одном аккаунте. Это тоже очень важно. И теперь давайте посмотрим, какие бонусы компания предоставляет. Это бонус за прямые продажи, сетевой бонус или бинарный, матчинг бонус, стартап бонус, сплит, это также можно считать бонусом для всех партнеров. Также OneLife Points, которые скоро мы ожидаем, что начнут работать, это также для всех партнеров. Программа «Год» в будущем также у нас будет и лидерский бонус, который уже работает сейчас. И давайте посмотрим по этим бонусам. Первый – это прямые продажи. То есть каждый партнер за приглашение, когда вы подключаете своего личного партнера, вы имеете право получить 10% от суммы пакета вашего партнера. Эта сумма начисляется по понедельникам, то есть каждый понедельник в компании OneCoin подводятся итоги и идет начисление бонусов. Соответственно, эти 10% вы увидите у себя в бэк-офисе. Но через неделю, в следующий понедельник, эти деньги будут разбиваться на два счета. Это 60% на наличный счет, 40% на торговый счет. С наличного счета вы можете использовать деньги на свое усмотрение, можете их выводить из компании. С торгового счета вы можете покупать токены или монеты OneCoin. Вот это использование средств на торговом счете. Соответственно, вы уже таким образом и зарабатываете наличные деньги, и можете за счет торгового счета увеличивать свой капитал в качестве монет. Следующий это бинарный бонус, и мы с вами строим команду ноги и здесь также считается товарооборот за неделю, в понедельник идет подсчет, и выплачивается бонус 10% от слабой ноги, то есть от меньшего товарооборота. Для того, чтобы получать этот бонус, вам необходимо пригласить хотя бы одного личного партнера. То есть первого вы приглашаете, и уже вы имеете право на бинарный бонус. Точно так же через неделю этот бонус разбивается на два счета. 60% идет на кэш, 40% на обязательный счет. Если вы свой лимит не превысили, то... Соответственно, все BV в большей ноге остаются на следующей неделе. Если здесь по бинарному бонусу или вообще по партнерской программе вы превысили свой еженедельный лимит, то есть у вас доход больше, чем ваш лимит, то, соответственно, BV вот эти в большей ноге Аннулируется и следующая неделя начинается заново построение. Поэтому если у вас маленький пакет, то обращайте внимание на то, чтобы вы не превысили свой лимит. И вовремя сделайте апгрейд для того, чтобы не нарушить свою доходность. Третий бонус это матчинг бонус. Очень интересный бонус для лидеров, которые строят хорошие большие команды. Для того чтобы получать этот матчинг бонус, вам необходимо самому иметь пакет минимум трейдер и пригласить двух людей также с пакетами минимум трейдер. Одного поставить влево, одного вправо. Этому бонусу вы будете получать слияние от доходов ваших партнеров по бинарному бонусу, то есть по второму бонусу. И здесь вы видите в таблице именно какие проценты вы можете получать с каждого поколения. Чем дороже у вас пакет, тем больше доступ к глубине вы имеете. То есть, если у вас пакет, лидер, вы имеете доступ только к первому поколению. А если у вас тайком, то вы, соответственно, имеете доступ к четырем поколениям. То есть, вы получаете из глубины доход. Причем процент, как вы видите, в вглубь еще и растет. Поэтому, конечно же, также здесь вот Необходимо просчитывать свой бизнес, и если требует, требуется, то делать апгрейд на более дорогой пакет. Четвертый бонус – это старт бонус. Этот бонус начисляется партнером за первый месяц работы. Если в течение первого месяца, за первые 30 дней, вы подключили людей с пакетами с общим объемом ваших лично приглашенных людей, на сумму более чем 5500 биви или 5500 евро, то, соответственно, вам начисляется старт а бонус 10% от этого оборота. И этот бонус выплачивается полностью на торговый счет. То есть эти деньги вы не можете забрать через кэш. а, Соответственно, вы его можете использовать для того, чтобы приобрести дополнительно монеты. Следующий это бонус One Life Points. Этот бонус, как я уже сказала, характерен для всех партнеров и каждый партнер может увидеть вот такую таблицу у себя в бэк-офисе и увидеть сколько э, начисления, какие идут, ежедневное начисление, какого количества бонусов и соответственно эти бонусы в каждом бэк-офисе накапливаются и далее когда будет работать эта программа, эти бонусы будут давать возможность путешествий и других призов. То есть мы с вами сможем выбирать, что мы хотим за эти бонусы. И естественно, что чем больше таких бонусов будет накапливаться, тем, тем больше призов можно взять. И последняя это программа лидерства, которая у нас работает. Это своего рода карьерная лестница, начинается она с сапфира и заканчивается коронованным бриллиантом. Для каждого статуса необходимы определенные условия, но самое важное, что необходимо понять, это если вы хотите участвовать в программе лидерства, то вам необходимо поставить своих лично приглашенных партнеров как влево, так и вправо потому что для этой программы будут учитываться баллы или вот эти BV, которые проходят у ваших лично приглашенных партнеров и, соответственно, из любой глубины, то есть вся глубина, которая под вами. Но не будут учитываться баллы, которые прошли переливом отшего спонсора. Соответственно, здесь необходимо, чтобы ваши партнеры были в двух ногах, Особенно это уже касается, как мы видим здесь, статуса рубина. Чтобы иметь рубин, необходимо иметь общий товарооборот за месяц 40 тысяч BV и в меньшей ноге 10 тысяч BV. И также иметь в организации двух сапфиров и хотя бы по одному с каждой стороны. И так далее. Если мы возьмем изумруда, то для изумруда необходимо иметь трех рубинок, один из них должен быть в меньшей ноге. И так далее. Вот такие условия для того, чтобы продвигаться по этой карьерной лестнице. Вы можете подробно изучить эти условия в бэк-офисе. Соответственно, компания предоставляет даже каждому партнеру информацию в личном кабинете сколько необходимо баллов слева и справа для того, чтобы достичь очередного статуса. И вы можете это все смотреть у себя и изучать и развиваться по этой карьерной лестнице. Что хочу сказать. Развитие идет, и в компании есть уже и коронованные бриллианты. Соответственно, 4 человека уже вышли на самый высший статус. В нашей команде есть также статус статус бриллианта есть статус изумрудов рубинов и множество сапфиров в команде естественно поэтому все возможно это будет зависеть от того как вы лично развиваетесь в бизнесе и следующий вопрос который интересует каждого партнера это вывод денег каким образом каждый партнер может вывести деньги первый вариант это банковский перевод то есть на счет в банк Второй вариант вы можете выводить на платежную систему Perfect Money. Далее третий вариант вы можете своими внутренними деньгами э, приобретать гифт-код и далее его продавать другим партнерам. Таким образом также обналичивать деньги. И четвертый вариант для тех партнеров, которые получили карты OneCard от компании, можно делать вывод на карты. Вот такие четыре варианта. То есть есть выбор, есть, соответственно, можно выводить разными способами. Давайте кратко пройдемся по планам компании на 2016 год. Как я уже говорила, скоро начнут функционировать One Life Coins, и мы сможем использовать еще эту бонусную программу. Также ждем с нетерпением открытия магазинов, принимающих в OneCoin, и... Уже как компания говорила, когда будет на 30% монет, поэтому это может наступить достаточно быстро. И так мы верим, что это будет или апрель, или уже крайний срок май и ждем с нетерпением этой возможности. Также далее производится регистрация в США по всем правилам СЭК, для того, чтобы официально открыть эту страну в течение в течение года будет проведено множество различных мероприятий по всему миру, и мы это наблюдаем, как активно компания проводит мероприятия в абсолютно разных странах. В каких-то странах приезжает и Ружа Игнатова выступает, где-то амбассадор выступает, где-то лидеры тренера выступают, то есть очень разные мероприятия. И, как говорила Ружа Игнатова, еще. В 2015 году, так как происходит очень бурное развитие, то курс монеты к концу 2016 года может быть заметно выше запланированной отметки. И, конечно же, если это будет так, то нас всех это очень-очень порадует. Выход на открытую биржу планируется на первый квартал 2017 года. и У нас с вами есть еще время, чтобы активно поработать еще с пакетами. И строить команду, именно используя пакеты для старта. Что же будет после того, как выйдем на открытую биржу? Уже тогда мы не сможем подключать людей на пакеты, то есть пакеты с обучением уже не будут продаваться. Что же будет тогда? После выхода компании на биржу, естественно, Ванкоин продолжит работу в mlm компании и мы с вами сможем снова монетизировать свои сети за счет других продуктов, которые компания нам предложит. И очень важно понимать каждому участнику, что мы с вами создаем новую глобальную платежную систему. Мы не просто пользуемся монетой OneCoin и хотим ее использовать как валюту. Да? Мы именно создаем вот эту глобальную платежную систему, которая будет доступна для очень многих людей. И с помощью этой платежной системы очень легко и просто будет переводить деньги из одной страны в другую, минуя банки. Вот это самое важное, к чему мы идем, это создание глобальной платежной системы. Предполагается, что в 2016 году количество партнеров может вырасти до 3 миллионов. И также среди целей компании войти в топ-10 MLM-компаний мира по товарообороту, здесь сейчас находятся, в этом топ-10 находятся компании, которые уже достаточно зрелые и которым больше 20 или 30 лет, а мы же молодая компания, поэтому цель достаточно высока. И, конечно же, основная цель это стать номер один среди всех криптовалют. То есть выйти на такой уровень востребованности, чтобы мы были лидирующей криптовалютой среди всех и обошли даже биткоин. Вот такие планы компании на, на 2016 год, на будущее. И, соответственно, это все планируется. И работая мы по плану, это мы уже увидели в 2015 году, что действительно компания развивается планомерно. И мы с вами можем сейчас только уже подвести итоги всего того, о чем я говорила. Компания OneCoin продолжает свое развитие на международном рынке и становится все более популярной. Каждый желающий может присоединиться к компании и создать собственные активы. Компания OneCoin предоставляет возможность долгосрочных активов. Хочу еще раз сказать, что здесь никто из участников не должен ждать доходности через месяц или через два. Это долгосрочные активы, но эти долгосрочные активы могут иметь высокие доходы. Вот в этом преимущество OneCoin. Ни одна другая компания сейчас не может предоставить такие высокие доходы в счет роста цены монеты, как у нас это происходит. Поэтому терпение и давайте выждем этот период, когда монета вырастет в цене и принесет вам высокие доходы. Присоединяйтесь к команде Angel Steam, обратитесь к тому человеку, который вас пригласил, начинайте действовать. Начинайте развивать бизнес и до встречи на вершине успеха. Angel Steam мы покоряем тренды.